приветствую мои родные подписчики с вами Елена Дегурова и самый точный энерго вибрационный гороскоп на неделю для близнецов и конечно же этот прогноз общий но вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп для себя на неделю или на месяц в разных сферах своей жизни или общий гороскоп на неделю по всем сферам жизни или ежемесячный по разным сферам прям с описанием на каждый день заказывайте все ссылочки под этим видео а сейчас общий энерго Энерговибрационный гороскоп на неделю для близнецов. У вас на этой неделе могут произойти достаточно значимые события в карьере. По стечению обстоятельств ваша персона может попасть в фокус общественного внимания. На вас будут обращать больше внимания, о а вас будут говорить, обсуждать ваши слова, поступки. И в каком-то смысле вы даже станете знаменитым для тех людей, которые вас знают. Видимо, это будет связано с какими-то событиями, в которых вы будете играть достаточно значимую роль. Ну, например, вы можете победить в каком-то конкурсе, например, творческом, или стать призером спортивных соревнований, или как-то иначе отличитесь. В карьере это очень хорошее время для методичных, структурных перемен. Опять-таки, приведу пример. Например, вы можете перейти на другой график работы, который будет вам более удобен, или ваши функции на занимаемой должности могут поменяться в лучшую для вас сторону, а в конце недели возможно, к сожалению, осложнения с партнером. Это не лучшее время для посещения публичных праздничных мероприятий вместе с партнером по браку, в семейном партнере. Свадебное торжество в эти дни может пройти с конфликтом, нежелательно. Либо, если вы уже назначили, конечно же, его не отменять, просто постарайтесь сами прежде всего не конфликтовать. Понимаете, что, в общем-то, свадьба – это дело такое эмоциональное. И желаем вам счастья в любви. И, кстати, о любви продолжается. У влюбленных близнецов на этой неделе большие запросы, но шаткие позиции, возможно попытка сохранить лицо или а, путь к отступлению. Успех в делах сердечных будет зависеть от умения понять, услышать партнера, понять его характер и требования обстановки в целом. Однако, прежде всего, я рекомендую вам разобраться в собственных чувствах. Пока вы мечетесь из стороны в сторону, вы все глубже увязаете в чужих сетях или хитросплетениях своих же, возможно, интриг. Наиболее удачное время недели будет у вас в выходные, многое будет зависеть от вашей тактики. И вот 23-24 февраля, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы делаете, что вы думаете, что вы говорите и с кем вы общаетесь. Постарайтесь сократить эти дни до минимума и общайтесь только с теми людьми, с кем вам будет очень приятно общаться. А теперь карьера и финансы. От близнецов, занимающих руководящие должности, эта неделя потребует достаточно такой концентрации сильной и предельной осмотрительности. В зоне проблем могут оказаться ваши деловые связи и переговорный процесс в целом. Возрастает вероятность споров, в этих условиях лучше не торопиться с подписанием соглашений о сотрудничестве. Вместе с тем это неплохое время для проведения структурных реформ. Старайтесь избавляться от всего того, что устарело или перестало быть эффективным в работе. Активно идите в новизну и обновление обязательно приведет вас к успеху. А мы желаем вам самой удачной недели. На следующей неделе мы вам еще пожелаем удачной недели и, конечно же, счастья, любви и изобилия. Ставьте нам лайк. Лайки, если вам интересны наши прогнозы, и они вам помогают в жизни, делайте максимальные репосты, потому что это помогает еще и большому количеству людей услышать эти прогнозы и идти в ногу со временем и со своим предназначением. И, конечно же, пишите комментарии. Нам всегда приятно узнавать, что вам помогло и что вы хотели бы узнать еще. А с вами была Елена содружества Содружество Иркожителей, и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!